Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о клещике, не паутинном, а панцирном клещике, который, к сожалению, посетил мою коллекцию орхидеи. Когда появился панцирный клещик, появляется панцирный клещик, вы не сразу его обнаруживаете потому что живет он в коре, вот, питается испорченными корешками, например, или, ну, вы обнаруживаете панцирный клещик только делая пробы на насекомых, это огурчик, яблочко, картошка, укладываете на поверхность грунта. Вот. Ну, также я смотрю, что на моей орхидее, на листиках на молодых, начали появляться какие-то неприятные вещи. Вот, например, прокусы. И здесь вот капельки росы. Вот это результат работы клещика. Видите, это были прокусы потом вот такие шрамики вот клещик любит орудовать по молодым листикам он по краю вот здесь видно прямо вот краюшек как бы со шрамиком он обкусывает как бы краюшки листика вот на этом листике тоже видно обкусанный листик также он любит поселяться в розетках молодых листиков в точке роста. Вот тоже результат его деятельности. Вот это все. Вот э, такие вот прокусики. Ну, в общем, любые повреждения. И после этого растение старается зарастить эти повреждения. И вы на, расти... на листиках можете увидеть вот такие шрамики. Вот такие. Вот это тоже в его присутствие. Или вот на молоденькой детке вот шрамик. И на этом листике можно увидеть отеки. Вот такие отеки, явно выраженные, прямо так чувствуются. Вот такие отеки огромнейшие. Это результат присутствия клещика. Вот видите, с другой стороны на листике. Тоже можно видеть это все. В чем самое плохое, что в этом клещике, что мы его не сразу можем обнаружить. Также он поселяется на корнях, и на корнях тоже можно э, видеть маленькие прокусы Как же я боролась с ним? Первый раз я обработала орхидею комплексным индексексидом Наповал называется. Вот. Ну, после обработки... Да, я обработала и пролила, и опрыскала всю поверхность этого растения. Вот. Сразу же после этого многие клещики перестали двигаться и засохли. Но на следующий день буквально... Смотрю, не все клещи особи погибли, поэтому через следующую обработку нужно проводить от панцирного клеща через 7-14 дней, но уже другим средством, так как он очень быстро привыкает к ядохимикатам. Вот, на следующий раз где-то дней через 10 я уже обработала невредным для человека и людей. Вот таким средством. Битокси-бацилин. Вот БТУ. И одним из вредителей, против которого действует, это является клещик. Меня подкупила вот первая строчечка. Не вреден, безопасен для людей и животных. Вот я обработала тоже и по коре, и по наземной части орхидеи этим средством. И надеялась, что сразу же исчезнут клещи. Да, в это же время, во время обработки, пока мои растения стояли в ванной, я тщательно протерла место расположения растений помыла все поддончики подоконник окно в общем очень тщательно обработала всю поверхность место расположения моих растений вот и потом поставила все опять на место вот но на следующий же день я обнаружила еще ну, живых особей. Ну, вы знаете, потихонечку они засохли. Вот уже месяц я провожу пробы с огурчиком или яблочком на, пове... на грунте, а вот орхидей. Пока никаких насекомых нет. Надеюсь, что я избавилась от панцирного клещика. До свидания. Кому было полезно это видео, подписывайтесь на мой канал.